здравствуйте уважаемые зрители приветствую на своем канале сегодня хочу рассказать вам о часах фирмы мигир часы я эти покупал на сайте а ну, в фирменном магазине их это часы уже не просто там какой-то китайский заводик это уже часы фирменные Значит, здесь из трех часов двое представителей фирмы мигир Третий я положил для сравнения. Это часы Caseo и Edifice. Фирмовые тоже часы. Покупал их в России. Покупал за почти 13 тысяч. носила их два года. Ну, просто для сравнения. Эти часы Мигир покупал я за в среднем тысячи рублей любая модель стоит. Есть часы подороже, у них на сайте есть подешевле. Часы примерно по циферблатам одинаковые. Единственное, по толщине по толщине часы гир чуть толще. Ну, это не сильно заметно. Тем более, у них такой довольно-таки брутальный вид, так сказать, не знаю как сказать. Ну, мужские часы такие хорошенькие, увесистые, что одна модель, что другая. от а первого, ну покупал я примерно два месяца назад их, я носил вот эти часы золотые, мой отец эти часы я носил я. по эксплуатации как бы вопросов к ним нету, часы хорошие, значит, вот как они пришли в том же состоянии они уже остались часы ничего не поломалось не оторвалось все циферблатики идут переливаются на солнышке не царапинок стекла ничего нет значит функциональность точно такая же у них как и у Кесил за 12 тысяч те же секундомеры видите верхний циферблат это, значит две секунды считает нижние секунды э, центральные минуты вот, таким макаром э, значит пауза сброс нижней кнопкой тик, все вернулось на свои места видите да а секундная стрелка ну, ходила как уходит без, отри... без нареканий Значит, на стрелках люминесцентная краска имеется, поэтому они, стрелки, ночью светятся в темноте. Вот, вот так вот. На этих часах мне очень нравится ремешок. Он какой-то такой, во-первых, и мягенький, довольно-таки гнется. И не репается особо сильно вот видите ловушки целые спустя два месяца как бы не подтерлись ничего везде фирменная символика даже на вот этих ушках вот, видите сами качественно прошиты в местах крепления к, к самим часам <coughs> нитки не торчали ни сразу не сейчас не торчат Единственное, вот, ну, за два месяца носки как бы подрастянулось отверстие, где я постоянно вставляю О, Ну, и я думаю, это ничего страшного. Вот, можете смотреть, как бы, как он гнется. Здесь по бокам а, про какая-то резина жидкая, что ли. Ну, чехол, ой, чехол, говорю. Ремешок очень мягенький, приятно на руке сидит. Могу Продемонстрировать. раз говорю это не просто часы какие-то с рынка это уже фирменные китайские часы даже вот видите на значке мигер то есть это бренд это бренд И этот бренд у нас в россии уже начинает раскручиваться я вам точно говорю уже на московских сайтах э, по три по четыре тысячи стоят часы. Ну, вот эти часы мне очень понравились. Во-первых, вот эта золотистая краска, она очень похожа на золото, если честно. Смотрятся часы шикарно на руке, особенно какой-нибудь летний день, когда хорошее солнце, они так переливаются красиво. Люди замечают, это вам точно скажу. Да, они не золотые, но краска, я считаю, выполнена на высшем уровне. Как бы за два месяца ни одной пятёртости нигде нет. Вот можете видеть. Сейчас прикрою чуть-чуть свету. Не так блестели сильно. Вот видите, также тут у нас секундомер, кнопочки. Вот стрелка пошла. Видите, средняя нижняя. Левая это считает минуты, нижние секунды. Правый циферблат это 20, 24 часа считает. То есть показывает 24, 2, 4, 16, дальше там 20, вот так. Сам механизм выполнен. Видите, как все аккуратненько. Вот эта застежка слышно как... Оп, чик все везде прокрашено нигде нету косяков каких-то конкретных все сделано аккуратненько видите сами все значит ну что у нас значит один щелчок колесика это регулировка даты два щелчка времени так ну все останавливаем таймер и сбрасываем. Пук. Все, вернулась назад. Вот так вот. Ремешок здесь был. Изначально мне показался, что он очень жесткий. Но сейчас после использования отец сказал, что он достаточно тоже крепенький, хороший ремешок. Вот видите. Вот он даже тут в принципе, места остались. Но все равно он мягенький. Вот он даже нигде не располся ничего хороший ремень претензий нет ну сами часы видите да я тоже думаю вам понравятся такие часы давайте сравним вот сейчас с золотом по цвету вот, крестик золотой вот видите То есть, в принципе можно и попонтоваться в них кто не знает и не отличит никогда в жизни. Так что смотрите. Так, ну и давайте туда уже, раз мы зашли там далеко, часы. Ну смотрите, функционал часов за 12 тысяч аналогичный. То есть так же. Дата, секундомер и часы. Но ну, я так думаю то, что в этих часах я и в дайвингом занимался, и плавал. Они неубиваемые, конечно. Но просто как бы в дайвингом я занимался один раз на экскурсии, я мог и без часов там поплавать. Это был понт Поэтому зачем мне функциональность? Та же самое за тысяч, когда я могу получить шикарный вид часов за полторы тысячи с той же функциональности вот смотрим да. и здесь мне не нравится то что секундная стрелка как мы привыкли она идет как секундомер то есть при нажатии она пошла и считает секунды а сама секундная стрелка это нижний таймер мне кажется это не очень правильно не очень привычно для, для лично для меня точно так ну ладно, тут вы все поняли. Давайте вскроем крышку, посмотрим просто на содержание часов. Так, Ну как вы видите, конструкция часов чем-то очень похожа. Единственный момент, я вот смотрю там на серебряные часы, которые э, там какая-то Дополнительная фигнюшка, вот видите, цвет цвета меди такого, здесь такой нету, не знаю что это, ну видите все что аккуратно, санон какой-то модель PE90, то есть механизм какой-то специальной модели, сам механизм уже тоже, не прост... ну, имеет свою модель. Отличия имеются, видите, у этих часов по диаметру. Но сам механизм, я говорю еще раз, примерно одинаковый По строению получается. Батарейка, смотрите, какая стоит. Япония. То есть, даже в китайских батарейках, ой, в часах стоят японские батарейки. Это уже рано не сами не китайские ну вот такой вот обзорчик если видео вам было полезно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал есть вопросы спрашивайте не стесняйтесь отвечу обязательно всем спасибо за просмотр до свидания